Приветствую вас, друзья! На связи Евгений Ванин. В этом видео хочу познакомить вас с игрой Бешеные Бабки. Возможно, многие из вас уже о ней знают и многие, скорее всего, знают тоже Игоря Кристинина. Сегодня мы запускаем эту игру на нашем сервисе SpoonPlay. Вы можете присоединиться к партнерской программе для того, чтобы зарабатывать на данном курсе ссылка будет на партнерку находиться внизу а можете также поучаствовать в этой игре и здесь вы получите стопроцентный результат в течение 60 дней игры гарантирует что вы будете зарабатывать от 20 тысяч рублей в месяц и что будет в этой игре тут в принципе все пошагово расписано вам достаточно будет выполнять определенные действия каждый день и каждый день вы будете открывать себе все новые и новые источники дохода. Кому не стоит играть? То есть людям, не готовым воспринимать что-то новое, тем, кто просто собирает информацию, но ничего не хочет делать, и вечным нытиком, и скептиком. Друзья, если вы заранее уже настроены на неудачу какую-то, да, то есть если вы в чем-то не уверены, то вам вообще не стоит участвовать в каких-либо проектах, не стоит покупать какие-либо курсы, потому что если вы не уверены сами в себе, то какой можете вы получить результат, неважно от какого курса, от Игоря от Кристинина, либо там от Евгения Ванина, абсолютно неважно. Если у вас нет уверенности в том, что вы будете применять какую-то информацию на практике, то лучше конечно же не тратить на это свое время, потому что вы будете опять же Вечным нэтиком и скептиком. Правила игры проще не бывает. Изучаете предложенные материалы, внедряете фишки и зарабатывайте бешеные бабки. Выигрываете ценные призы. В этой игре разыгрываются ценные призы. Будет билет в Таиланд на удобную дату, 50 тысяч рублей, крутые гаджеты и так далее. Здесь вы можете прочитать, если не знаете, кто такой Игорь Кристинин чем он занимается, посмотреть отзывы на его тренинге И также, что хочу сказать. До этого Игорь запускал данный тренинг с рекуррентными платежами, которые надо было оплачивать каждый месяц в игре. Сейчас мы договорились, чтобы он сделал полный доступ всего лишь по одной цене. То есть вы уже не вылетаете из игры, Оплачиваете один раз и проходите ее до конца. Стоимость данного участия всего 2873 рубля. Ссылка на, данный, на данную игру будет находиться также под этим видео. Если вам интересно, принимайте участие. Если остаются вопросы, задавайте их прямо под этим видео. Обязательно подписывайтесь на наш канал на FromBlogger. Делитесь этой статьей и зарабатывайте деньги уже прямо сейчас. На связи с вами был Евгений Ванин и встретимся с вами в игре. Всем пока!